Хрена его с... Блять! Не oh, мать! еще остался Един, твою мать, уже, ну а чё, он ненормальный, а? Бля, бабушка, боже... Урод, бля... Мамочка... опытом придет, потому что, я говорю, мало, мало знать хорошо, правила водить хорошо, надо еще... О, <свяк> опа, <свяк> пиздец, вот это пиздец. Да, потом я буду так лететь в чем-то. Скользкая дорога, пиздец. <свяк> Ой, блядь. Белосказовская Россия. Нет, давно... Ой, как бы, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Нет, уже. Белос, давно много... Ох, ебать, как да, блять! Я Ебать! Ебать! Ебать! Вс ⁇ как! Вс ⁇ блин! Ёб ты, а че ты живой? Человек. Че он, зачем он повернул вообще? -то? Ебать. Я ж заснял, нет? Ж заснял. проект по правилам. Ебать ты дурак! Пиздец. Теперь я за столом, когда вчера. На! Go! Не знаю. Ну-ка стой. Че он там? Стой, ждешь. Останавливайся, Погоди, припаркуйся ты. Туда. Блин, ну припаркуйся, ну, скорую сюда, надо так. вызывать. Да ты? Ой! А, не, Господи! Блин! Ой! А, а, да что ж вы такое творите? Ёб мать! А он поехал-то? Капец, косел, блин! Диско, супер, да. это это. Блин! What you Заснул, блин. Ой, вообще. Включай варику. Ебать! Ты приглашаешься ты... Ох ты, ёб твою мать Трупы. Уиблю! Это трупы. Давай постановим. В этих надо ловить. Это раз, а? Козлу и пошла! Нахуй тебе за этим козлом, драт! Козу, полик! What's up here? What's up here? Так я его чуть не раскатывал. Бл О, блядь! Ой, его... ой! Ёбаный в рот! Охуеть! Нихуя он ебанутый!